Всем привет-привет, с вами, как всегда, Маша. Под вчерашним видео я просила вас в комментариях выбрать мне лошадь из новых мастей. Давайте посмотрим, какая же из них выиграла, чтобы было все честно. Прямо сейчас я открою комментарии и подсчитаю, за какую больше всего голосовали. Марвари, Марвари, Тингер, Раб Марвари, Араб, Арап, Тингер Араб. -мар Марвари, араб, марвари, марвари, араб, марвари, по итогу кнап, Фриз. так, тут больше всего арабов и марвари нужно посчитать, кого же все-таки больше, марвари один два, я а, там вначале еще Фриза не назвала, но это ничего не даст, все равно его меньше намного, марвари один два три четыре Пять. Шесть. Семь. Семь. марвари арабов Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Опа-на. Я хотела, чтобы раб выиграл, а не марвари. Кто это сделал? Вот черт, нам нужно сейчас ехать, покупать Реально Барвария, а не араба. Черт, возьми, у меня у всего один араб, это Савента. Это потому что я вчера наговорила на Марварии, или это миллион реально лучше? Идем покупать Марвария. что это были звуки, я понятия не имею. Мне кажется, я бы издавала точно такие же, если бы и араб выиграл, или любая другая лошадь, просто что то Я не знаю, как это описывать, мне просто не очень нравятся новые масти. 950 СК. Белые. Белая. Белозубая. Белоснежная. А я хочу, чтобы мы это Конь, а не кубу. Твою мать, я не знаю. Нормального я имени в мужском роде не нашла, зато я теперь хочу не белую, а серебристую либо серебряную. Хотя, что-то я уже хочу и не мужского рода. Я все равно на английский перейду и назову на английском. А вот мы перешли на английский. Ну что, Маш, я по кайфу уже. Третьего Марбаре. Если не четвертого надеюсь, что третьего. Я ничего не забыла. Кстати говоря, когда Марвари еще не вышли, это было год назад. Первый Марвари, которого я захотела, были не вот эти, а вот этот. Почему я сейчас я его не хочу? Я не знаю. Он, он в тизере был будто бы светлее, а здесь его какое-то темновато слишком. Ладно. Впрочем, не важно, мы уже покупаем. Сильвер, сильвер, сильвер. Сильвер, сильвер. Сильвер. Фух, сильвер есть. Все, сильвер. Кайф. Я это сейчас не снимала, но как только я появилась здесь, я по привычке почему-то побежала вот так вот. Я не знаю, когда я привыкну к тому, то что ферма Стива новая, и когда я не буду бежать куда-то в бок и возвращаться обратно, ну или бежать вон на тот вход, но это трата времени. Короче, дура, все, это кошмар какой-то. Итак, о, мой дорогой Сильвер. Я о тебе мечтала год, или даже больше я уже не помню. И вот наконец-то я тебя купила, правда? Сейчас я уже не хотела тебя покупать. Но подписчики сказали, что надо надо. Не избежать судьбы понимаешь, Сильвер, не избежать. Прости, что ты попал ко мне. Прости то, что я тебя оскорбила и вообще. Что я несу? Пойдем поменяем себе прическу. Или посмотрим. Только не говорите что, что. А нет. Слава Богу, я не лоханулась, и это никуда не убрали. Давайте ещ песню спою, потому что в момент, когда я в первый раз это говорила не с песней, а с прикольными эмоциями, почему-то я не записывала. И сейчас я просто Играю В актерскую игру Хлеб с маслом О да Я бомж, у меня нет денег И мне плевать что есть Но не куплю я, не куплю Не куплю Прическу Достойно Я ничего И в жизни я тоже бесполезна.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 Это и не важно.